это можно представить себе как некий, наверное, фильтр. И через этот фильтр могут пройти, например, только лишь сознание с легкой бытийной массой, то есть до определенного коэффициента, условно там, до единицы. А все, что выше единицы, оно через эту мелкую фильтрацию, эту мелкую ячейчистость не проходит и поднимается выше, там, где этому сознанию место. Соответственно, вот сила 15-го аркана и сила 17-го аркана. 17 аркан взвешивает, а 15-й аркан, соответственно, пропускает, выпускает и впускает туда и сюда. Понятно, почему 9,9%? Потому что человек, когда уходит из этого мира, то есть поднимается из мира малькут дальше по всем вот этим вот каналам, он неизбежно пройдет через религиозные эгрегоры, которые из него излишки-то обязательно изынут. Мы с вами помним, что правила мира Яцира, конкретно 19, 21 и 22 арканов работают на, в, принципе, в основном убавление, а не прибавление. И если они что-то и прибавляют своим как бы включенным членам, то по уже специальному договору между ними, например, там, святой получает больше и праведник получает больше, чем грешник. Но это всегда только лишь в рамках одного временного пути, одного временного отрезка, когда человек уходит из этого мира, все, что было дано, взаймы, оно безусловно и займается. Поэтому, конечно, как бы забегая вперед, те а, м, сознания, которые получили от Эгрегора практически все в свое обеспечение, или все же передали ему в момент ухода а, остаются практически с нулевой бытийной массой. То есть, может быть, даже что-то и потеря больше, чем было. Поэтому такие сознания, как правило, из эгрегора стараются не уходить, потому что нулевая бытийная масса, проходя через врата 15-18 аркана, это ничто. Оно все должно уйти в хаос, откуда и пришло. То есть это полное развоплощение, если выражаться, скажем так, магически оккультным языком. Поэтому, конечно же, такие сознания, которые отдают все эгрегорам, стараются из этого же эгрегора и не выходить, и воплощаться здесь уже на его же условиях. Как правило, это такие сознания, за которыми никто не стоит, ни рода, ни семьи не собственно наработанной бытийной массы, то есть обнуляется все буквально до предела. Что касается всех остальных прочих, менее праведных и более грешных, они умудряются каким-то образом что-то сохранить, но этот, эта сохраненность всегда недостаточна для того, чтобы не проходить через систему перевоплощения. Во-первых, почему? Потому что, скорее всего, в большей степени вероятности их уход будет связан с определенного рода ритуалистикой. А значит, если не все, то, ну, по крайней мере, очень большую часть эгрегориальная система от них изымет. Что, собственно говоря, неизбежно, потому что если система эгрегориальная наделяет кого-то какими-то информационными благами, то есть усиливает искусственную бытийную массу, она должна ее где-то брать. А что такое бытийная масса в данном случае? Это некий опыт, схой выжатый от эмоций опыт, который является достоянием живущих здесь и в рамках жизни это называется мудрость. Вот человек юн, но мудр. Да, вот Откуда-то он этот, эту мудрость имеет. Он мог принести ее из своей собственной прошлой жизни, он может взять ее от рода, а может взять от какой-то религиозной системы. И, как правило, этой, этим изъятием занимается последний тот, кто провожает сознание определенного, определенного рода ритуалом через, через свои ритуальные шаги. Сильные рода могут как бы хотя бы минимум как, хотя бы свое забирать. Да? у которого есть, скажем так, урода договор с Богом, да, тогда эгрегор вселиться в этот, внедриться в этот процесс не может. Да. Профессиональный эгрегор, например, у профессионального эгрегора, вы знаете, есть возможность да, контакта со своим Богом, тогда тоже религиозный эгрегор в этот момент вселиться не может, опять же, если, скажем так, воля человека или жизненные обстоятельства не все-таки его перед уходом в эту самую религиозную эгрегориальную систему. И поскольку это несчастье касается практически всех живущих за последние тысячу лет в этом мире, то так или иначе, хотя бы за тысячу лет каждый хотя бы по разу бы точно реинкарнировал, да? а то и не по одному. Вот. Ну Хотя бы по разу точно. А это значит, что вероятность прохождения через религиозный фильтр очень сильно высока. И надо иметь действительно очень стойкое сознание, защищенное оккультно, защищенное богами своими, защищенное от религиозного внедрения. Но есть исключения, очень редкие исключения, буквально единичные, когда программа Брия формирует готовую программу, не спускаемую не в эгрегоры, а именно конкретно в человека. Таких людей называют просвещенными сталкерами, магами, пророками. Иногда да, иногда они могут выступать от имени какой-то религиозной структуры. Это та система, которая формируется непосредственно в мире Тиферет. И такое сознание, которое дается не эгрегору, а человеку. Да, такая одноразовая программа исполнения какого-либо задания, коих мы знаем здесь под именем определенного рода пророков да, известных нам вот они могут сюда входить, минуя эгрегориальную систему, здесь формировать некие изменения уже на принципе не эгрегор-человек, а человек-человек. И таких сознаний формируется на самом деле достаточно много, только, как правило, они как бы до момента пророчества, до момента формирования очень мало кто доживает. Да, то есть здесь очень большой элемент потери, но зато если доживает, то эффект получается достаточно более глобальный, чем эгрегориальная система. Потому что эгрегоры могут поглощать друг друга как бы без, на правилах конкурентной борьбы, и это им не кто не поставит в вину. Да? Но уничтожать человека, который находится вне пределах их, то есть не вне их юрисдикции здесь надо в общем то иметь определенные правила и условия. Вот. Но это так развернуто, немножечко больше развернута взаимосвязь между миром Брия и миром яцира. Наша же с вами будет задача это наработать такие свойства сознания, которые во-первых дадут нам возможность не просто удерживаться в мире Брия и начать работать в нем, но и осознать, пересмотреть свой собственный договор приходу сюда и скорректировать некие существенные данные, некие существенные качества. Понятно, что это довольно-таки сложно сделать, поскольку ты не помнишь изначальную версию. Да? Но тем не менее, когда у человека появляется некий задел в сознании, и его бытийная масса уже при жизни начинает превышать санитарный минимум который эгрегоры на основании которого эгрегоры могут сказать это мой раб это мой слуга это мой подчиненный вот когда появляются такие свойства договор во- первых должен быть пересмотрен но это всегда происходит, что называется, по требованию. Если человек не затребует, так его и никто и пересматривать не будет. Но поскольку мы с вами вошли вот в это магическое переосмысление самого себя, требование пересмотреть свой собственный договор в мире Яцира, это как минимум миниморм, который вообще мы обязаны сделать. Поэтому, чтобы вы понимали, чего вам нужно от этого мира, от мира физической реальности, вы должны это сформулировать как бы изначально. Да, поэтому ваша будет задача в течение этой недели хорошо подумать над своими чисто земными целями. Потому что вознаграждение, которое получает человек от своей работы здесь, оно его никто не отменял. То, что его нивелируют эгрегоры, это не значит, что его нет. Это значит, что твой вторичный договор с эгрегорами настолько плох, настолько... можно сказать, да, мошеннический, что э, все, что получается у человека и должно приходить ему в результате его работы здесь, э, приходить в качестве определенного рода благ, нивелируется эгрегориальными системами по одной простой причине, что он говорит, что раб ничего, ничего владеть не может. Как я скажу, так и будет. Так что давайте вот сейчас вот все складываем вот сюда, вот в закрома. Мамаша, пойдемте в закрома. Вот мамаша пошла в закрома, да, и все туда это дело, все сложило. И в результате заработавшие права по-прежнему остаются должены Грегору, только по одной простой причине, что он является формально рабом этого самого Грегора. Ну, если он, конечно, человек религиозный. Вот чтобы такого не происходило, этот договор должен быть пересмотрен и осознаваем вами, осознаваем со всех сторон. Вот это вот перепросмотр договора вы как раз и будете наблюдать в эффектах мира и всякий раз затребуя свои собственные права. Договор этот подразумевает, в какой касте вы будете находиться и какую функцию в этой касте будете выполнять. Но это земная деятельность, есть еще и внеземная деятельность, да? то есть как бы не, не а, имеющие отношения к временному отрезку. Это то, что вы делаете для своего Бога, то есть для самого себя. И эта деятельность никакого конкретного, конкретной привязки к этому воплощению не имеет. Это всего лишь одна из форм такого делания, как работа, которую выполняете, завтра выполните свою работу, перейдете на другую. С повышением, с повышением, на большую зарплату, на меньшую зарплату, вот как в мире людей все это происходит. Точно так же происходит и в другом делании. То есть принцип, по сути, тот же. Другое дело, что человек должен обязательно вспомнить и понимать, что у него такое право сменить вид деятельности есть, а значит изменить свой договор и, скажем так, не то чтобы с работодателем, но с тем, кто предоставляет площадку для делания, обязательно должен быть. Поэтому это первое будет задание на вам на ближайшую неделю, это хорошо продумать, смысл, да, то есть цель вот этой вот трансформации. То есть для самого себя и для вашего бога это ваши дела, вы не обязаны уведомлять никого, в том числе эгрегориальную систему, и этот мир не обязаны уведомлять о ваших задачах, да, это ваши внутренние дела. Но что вы хотите от эгрегориального мира, таких условий вы хотите здесь для выполнения своей собственной работы, для тех следов, которые вы оставите, например, для своих детей, для своего рода, для самого себя, в конце концов, вам здесь тоже формировать какой-то определенный опыт. На каком-то отрезке времени опыт нужно взять, потому что, видимо, может быть именно этого опыта, физического воплощения в данном теле да, с данными условиями вам и не достает да, для определенного формирования. Поэтому здесь вы также можете затребовать у эгрегора сформировать вам определенного рода условия, где вы этот опыт можете получить. И если вы будете помнить о том, что вы имеете на это право и не, имеете, не будете иметь на шее никакого рабского ошейника, то в данном случае у вас э, в большей степени есть шанс реализовать вот эти самые права. Для того, чтобы этого рабского ошейника у вас не было, вы не должны зависеть от энергии мира и цира, а значит работать чисто на стихиях.